Вот такая насадочка на болгарку Очень быстренько будем разделывать Ну, еще говорят используют этот инструмент чтобы красивые делать фигурки садовые жик-жик попробовал Но, не знаю, на мой взгляд очень опасный этот инструмент если обороты не набрала на или на сучок нападается очень сильно бьет То есть, ну, и долговечность вообще не знаю конечно конструкции лучше все-таки, наверное, для этих целей пользовать небольшую бензопилу или электропилу такой сучка рис. ну так, конечно, свои функции справляется вот раздобыли у китайцев такой замечательный девайс, болгарку разделывает на ура поддоны.